Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Милан не только исторический город, не только город трендов одежды, мебели, э, дизайна, но также город свободных художников, творцов, в том числе в стиле стрит-арт. Конечно же, там есть места под граффити, которые выделяются властью для росписи граффити. Но помимо этого есть еще даже места в арт-галереях, где специально под граффити также выделяется место. Мы также обыграли эту тему в плитке с одноименным названием Граффити. Плитка представляет собой базу 10 на 20 под камень различных оттенков серого с яркими декоративными частями, пано, как будто бы застывшие краски граффити, а также отдельными декорами, с застывшим металлом в стиле лофт. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.